Привет! Каких же действий она от меня ждет? Ты спрашиваешь меня. Ну что ж, сегодня я отвечу на этот волнующий вопрос. И помогут мне ответить на этот вопрос карты Таро Элен Дуглас, карты Таро Магия Наслаждения и карты Ленорман. Это будет авторский расклад, который естественно, впервые будет при тебе использован. А также мы раскроем некоторые аспекты, например, а, довольна ли она твоим отношением к ней, а, каким она, в принципе, тебя видит. В общем, все то, что ты у меня спрашивал. А вообще, хотела поблагодарить вас, дорогие мужчины, за вашу поддержку, за то, что вы подписываетесь, за то, что вы комментите, предлагаете темы, мне очень приятно. Вы знаете, я начинаю задумываться делать для мужской аудитории, потому что я так понимаю, что меня большинство смотрят мужчины. И, в общем, чем больше вашего активного участия на канале, тем мне будет интереснее делать по вашим же заявкам, вашим же темам новые видео. Я думаю, здесь все понятно. Ну что ж, расслабляемся. Сегодня не будет долгих преустрований. Я начну сразу раскладывать. Сконцентрируйтесь. И представьте себе вашу любимую, либо вашу... Женщину, пока еще не любимую, может быть, его в разлуке. Вообще это рассказ для всех. Конечно, больше для мужчин, да, а, на вторую половинку, на девушку. Но здесь также, если вы хотите, можете загадать своего коллегу, друга и приложить как бы ситуацию, да. Не женские, не женскую карту, да, вот слушать, а перекладывать на мужскую карту автоматом, как бы. Если у вас это не получается, у вас есть какие-то, скажем так, желания каких-то определенных тем, которые не касаются отношений между он и она, да, то вы можете обратиться ко мне на почту и сделать свой какой-то. Личный, заказать личный прогноз. Я же здесь занимаюсь вашими отношениями. Ну что, расслабляемся, концентрируемся на какой-то точечке, которая вас связывает. да? Я начинаю выкладывать расклад. Тема расклада, напоминаю, какие же действия она от меня ждет. Сначала посмотрим, кто она в ваших отношениях. Да? Хм. Теперь посмотрим, кто вы в этих же отношениях. Здесь будут раскрыты ваши характеристики, ваши секретики. Возможно, вы что-то скрываете. Но от меня не удастся это скрыть. Я буду сегодня говорить вам четко и по делу. Ну и, собственно, взаимодействие. Те вещи, о которых мы спрашиваем, да? Чего же она ждет от вас? Угу. Прекрасно. На обороте у нас десятка жезлов. На... Вопрос, основной вопрос расклада, да, если так вот сейчас углубимся да, в то, что вы почувствовали, прочувствовали свою женщину, десятка жезлов, что это значит? Во-первых, она ожидает от вас полного, полнейшего погружения в действие то есть Десятка максимальная карта малого аркана, да, если говорить жезлы это действие. Вот она максимального действия от вас ждет: не девятки, не восьмерки, не семерки, а десятки. Ну, в принципе, в данном контексте вообще эта карта может означать массу всего. Здесь она означает, что она ждет от вас, что вы возьмете ответственность. За ваши отношения. То есть, либо ей вашей избраннице пока этого не видно, либо вы этого до сих пор не сделали. Ну что ж, сейчас я еще выложу магию наслаждения рядышком. Более чувственный уровень, пожалуйста, ощутите, подумайте, что именно, да, вот какая, какая она для вас. Может быть, мысленно улетите на ту планету, где вы с ней были. Но вы меня поняли в эротическом плане. Сейчас я узнаю, какие же поступки она хочет от вас. Интересно, у меня здесь много карт жезловых. И много старших арканов, что говорит о том, что эти отношения для вас неспроста. И кстати, много повторов. Так, ясно. Ну что ж, картина у меня вырисовалась. Наоборот, рыцарь чаш. Ждет она очень свидание, рыцарь-чаш. Она вот уже сидит, видите, в таком красивом уголке природном, в воде, абсолютно обнаженная. И навстречу двигайтесь на лошади, вы с жезлом, горячим в руках. В принципе, это ее ожидание. Я думаю, этой карты все сказано. А сейчас я начну более детально вам трактовать. Я думаю вам понравится ну что ж кто э, ваша визави выпадает она мне карта верховная жрица верховная жрица выпала первая карта в чувственном плане именно в чувственном что это значит это может быть означать два аспекта абсолютно противоположных так как это общий расклад это могут быть либо ваши секретные отношения То есть вы еще и обладаете какими-то отношениями Возможно, вы семейный человек Либо по второму варианту Это женщина, которая дана вам свыше для, Судя по тому, что она выпала рядом с семеркой кубков Для того, чтобы вы ощутили в своей жизни какой-то очень высокий уровень проживания именно любовных отношений. То есть до этого вы были более легкомысленным человеком, и у вас партнерши ваши были, ну скажем так, никого не хочу обидеть, более доступными женщинами. И вам дана такая женщина для того, чтобы вы прошли некие чувственные уроки, получили наслаждение в большей мере. В общем, для удовольствия, да? А, то есть, как вы сейчас понимаете, два варианта, я их озвучила. Дальше, кто она? Она также старший аркан Луна. Кстати, два старших аркана уже, да? Там еще один будет. То есть, ваша женщина выпадает мне очень мудрой, во-первых, в этих отношениях, потому что от вас она имела пятерочку жезлов. Это карта нечестных поступков и подлых каких-то взаимодействий. Они уже, к сожалению, произошли, потому как это выпало, выпало на стадии, читая ее, ее да, на данный момент, кто она, не что между вами будет, а кто она. Вот она сейчас находится в позиции того, что вы за ней наблюдаете и не очень хорошо поступаете, потому как вы очень скрытны. При этом вы ее очень хотели бы, но почему-то по какому-то... Ну, дальше будет понятно, я буду вас смотреть. По какому-то странному для вас, может быть, может быть, вы не осознаны в этот момент, не знаю. Но вы по карте «Луна» Немного ее даже побаиваетесь, да? Вы чувствуете, что она обладает некой силой, возможно, либо она вам очень нравится, а вы комплексуете рядом с ней. Но я думаю, мужчины, мы тут говорим: не будем, так сказать, сюсюкать друг с другом. Я говорю то, что выпадает. Вы сами видите. И если вы хотите, действительно, чтобы ваша женщина более серьезно к вам относилась, так как я уже вижу ее уровень, то, конечно же, пятерочка жезлов, она, ну, мягко говоря, в данном чувственном аспекте она неуместна для того, чтобы создать прочное отношение. Скорее, это карта подозрений, сомнений с ее стороны по поводу вообще, насколько вы искренний, я говорю прямо, искренний человек. Претензий у меня к ней нет, то есть она выпадает прекрасными картами. Также здесь выпадает карта «Звезда», «Старший Аркан». То есть это человек, ну, во-первых, она находится на расстоянии сейчас, она далека от вас, закрыта по пятерке мечей, рядом выпала пятерочка мечей. Закрыта, ее сердечко немножко изранено, возможно, вашей сухостью, возможно, вашими какими-то непонятными взаимодействиями. А, не знаю, тут очень много, может быть, вариантов. Но сказать, что с ее стороны какие-то там хитрости, я не могу. Здесь абсолютно открытые карты, старшие арканы прекрасного свойства. Я их уже озвучила. Это редкий тип женщин, Верховная Жрица в купе с Луной и, и плюс звезда. То есть вам, можно сказать, повезло. Это чувственный план. Женщина, обладающая э, мудростью, она обладает чувственностью, она обладает, э, скажем так, э, мужчина, с ней становится завоевателем, не знаю, каким-то... Э, он начинает... Если у него раньше не было крыльев за спиной, да, то они у него начинают расти Я думаю, образно я все сказала Так, смотрим вас Ну что ж, у вас двоечка Пентаклей Это первая характеризующая вас карта И шестерочка Пентаклей, заметьте, у вас пентакли. У нее кубки, а у вас пентакли. Что это значит? Вы материалист. Более того, по двойке Пентакли у вас всегда есть запасные варианты. Женщин, да, к сожалению. И вы очень часто играете судьбами. И много женщин настрадалось от вас, к сожалению. Меня сложно обмануть. В этом плане эти карты говорят сами за себя. Следующие карты. Я вас, конечно, не осуждаю. Но если мы говорим о взаимодействиях, то я думаю, верховная жрица, которая над, над этими картами, прекрасно видит ваши хитрости, назовем их так. Следующая карта, которая выпала на вас, центральная карта, вы маг, что это значит? Не то, что вы там магичный, <с> хотя это тоже может быть. Ну, вы можете быть сильным энергетиком, работать со стихиями, но сейчас не об этом. Вы любите, когда в отношениях все происходит только так, как вы задумали. То есть, не дай бог, у вашей визави будет свое мнение, вы захотите все-таки подавить его и сделать так, как интересно вам. Ну что ж, для мужчин это характерный способ общения с противоположным полом. Я как личность здесь не участвую. Я просто читаю вашу карту. Рядышком карта королева мечей. Это значит, что этот маг добился того, что на данный момент времени женщина немного закрылась. Она немного как вам сказать. А у нее сейчас, так как она чувственная натура, но так как вы маг, она стала понимать, что с вами нужно быть ухо уховостро, как бы, да? И нужно смотреть, скажем так, вы делали по пятерке мечей пять уколов этой женщине, да, ну, таких эзотерических, да? Может быть, вы там ей не писали, не знаю, там... Игнорировали ее запросы, может там кто-то кому-то, может кто-то кого-то не видел давно, не знаю, но у, у всех же разные ситуации, да. И она из человека, который, скажем так, был абсолютно открыт к вам, да, она превратилась в такую, ну не снежную королеву, конечно, но такую как бы вам сказать, наблюдает за вами, наблюдает за вашими поступками, делает выводы, сама, конечно, переживает, потому что рядом тут выпадает дальше старший аркан смерти, что говорит о том, что она прошла некую трансформацию в отношения к вам. Что значит трансформацию отношения к вам? То есть она бы не хотела бы, не хотела бы вам ну, скажем, иметь, иметь какое-то новое отношение Ее устраивала, возможно, в начале ваших отношений Ее что-то зацепило в вас, да, какой-то характер, проявления какие-то Может быть, вы были страстным, нежным А потом раз, и это куда-то ушло, вы стали на нее давить и она стала закрываться. У вас есть такой период сейчас, он в данный момент происходит. Так как мой расклад авторский, я здесь на определенные позиции я поставила меточки. Да? Прошлое, настоящее, и что будет в недалеком будущем. Вот эта позиция происходит, данный сейчас, она проигрывается. То есть она проходит трансформацию. Она видит, что вы, скажем так немного странновато себя выражаете, но опять-таки по карте маг я могу сказать, что это скорее ваше, ваше вот какое-то такое странное эм, ну, взаимодействие с этой женщиной, потому что она, по сути, верховная жрица, опять-таки, луна и звезда. Она женщина высокого уровня, она не будет опускаться до каких-то магических там манипулирование, да, она не будет опускаться до выяснения отношений, до скандалов, здесь этого ничего нет, а королева мечей в том, что она начала включать рассудок с вами, хотя до этого хотела в эти отношения, как говорится нырнуть с головой, да отключив полностью голову сейчас ей пришлось включить эту голову вот собственно об этом данная позиция следующее, что мы смотрим кто вы? Вы любите побеждать женщину завоевывать. Мне это, в принципе, нравится даже. Наверное, ей тоже. Шестерка жезлов, да. И еще ваши характеристики, туз жезла вы страстная натура. А как вы любите побеждать женщин через секс? Ну, я думаю, здесь вообще, наверное, любой мужчина бы так проигрался. И это, кстати, позиция будущего. Да. То есть, в принципе, вы видите эти отношения вот так, что вы завоевываете, вы наслаждаетесь, и для вас это очень важно. Это для вас, для вас первостепенный уровень взаимодействия в отношениях. Интеллект уже потом. Ну и, и скажем так, я пока не увидела каких-то карт желания создать семьи, ну, это, это просто вас характеризует. Это не сейчас на, на то, что будет в следующем вопло воплощении ваших взаимодействий, а то, что вы на самом деле из себя представляете, да. Очень многих женщин вы э, любите превращать в таких вот... Ну, не то чтобы трофеи, да, ну, скажем так... Играетесь вы, начинается у вас все с игры, вот двойка пентаклей, вы любите играть, флиртовать, вам нравится, когда женщина обращает на вас внимание, когда она, в общем, душевные такие вот испытывает к вам флюиды, ну, наверное, это здорово. Мужчиной не была, не, не могу сказать Но я думаю, что ваша избранница Именно это ей вас и понравилось Так, давайте смотреть ваше взаимодействие Здесь, я думаю, все понятно было Ну что ж, сейчас у вас происходит по правосудию Вот у вас лично, мужчина, дорогой Девяточка мечей Все-таки вы сделали какой-то косяк в отношениях и сейчас вам не очень хорошо, причем не очень хорошо вам на ментальном уровне. Вы чувствуете какую-то вину за собой и находитесь в подвешенном состоянии. Видно, да, карта? Карта подвешенная, опять-таки два старших аркана. Но я думаю, что это как раз по позиции того, что было сказано выше о вас. То есть женщина вам попалась непростая, а очень красивая. Мудрая, поверховная жрица даже очень даже непростая И, возможно, она все эти манипуляции уже ощутила на себе И немножечко подзакрылась И вы сейчас, возможно, и хотите этот расклад посмотреть, чтобы понять, что делать дальше Как все-таки вести себя да, с ней, чтобы она вернулась на позицию начального уровня к вам, расположение, да, чтобы она вам доверяла до конца. Сейчас мы посмотрим, что будет дальше. Но опять-таки, карта правосудия, она выпадает не просто так. Это как бы, вы же понимаете, земной закон вам дает понять, что женщинами нужно все-таки иметь тактику ну, по карте справедливость, да, более лояльную. Вы должны понимать, что женщина – это такой же человек, как и вы, ну, просто другого пола. И по-человечески поступать все-таки, да. Я думаю, здесь из-за того, что общий расклад, здесь можно до 20 причин назвать, что же там у вас произошло, если, если задаться целью. Я не буду погружаться в какие-то ваши проблемные места, но я могу сказать, что поправить эту ситуацию можно. Объясню почему. Потому что в следующей центральной позиции у меня выпадают очень хорошие карты. Во-первых, у меня выпадает чувственный уровень, что она для вас императрица. Мне эта карта дает понять, что вы все-таки уже осознали, да, вот по пятерке жезлов, кстати, двойная карта, пятерка жезлов, показываю, вы осознали, что эта женщина для вас главная, и вы не хотите ее потерять, и по пятерке жезлов, двойной карте, кстати, на той же самой позиции, да, настоящего, вы поняли, что вам без нее будет, ох, как тяжело в жизни. Я уж не говорю про то, что вас к ней тянет и на физическом плане, и на чувственном. И вы, может быть, и ночами не спите по девятке мечей. Вот. И я понимаю, что судя по этой карте, вы бы хотели с ней связать жизнь. И для вас действительно не все равно, а что, собственно, как выровнять ситуацию. То есть эта карта дает мне понять, что женщина для вас очень цена и дорога. Главная женщина в вашей жизни Какой бы вы тут не выпали Любитель женщин Да С двойкой пентаклей Но у вас все-таки эта женщина для вас основная Ну что ж, давайте смотреть Что мы можем по картам да, Понять, что, что у вас дальше Какие взаимодействия Она-то ждет от вас Ну что ж Двойные карты, два туза мечей Заметьте, выпадают в одной позиции она от вас ждет активных действий, но не уколов, такие как были по пятерке мечей, напоминаю, да, а активных действий для выстраивания десятки пентаклей, рядом с, с тузом мечей, десятка пентаклей. Десятка пентаклей, как и десятка жезлов на обороте, да, я говорила ранее, это максимальное количество младших э, арканов, десятка, она говорит о ценностях то есть женщина ожидает от вас что вы ей докажете ну не обязательно доказывать как теорему Пифагора да, но ну, вы поняли о чем я докажете своими поступками прежде всего, что она для вас дорогой ценный человек она пока этого не видит не видит вообще она ведь только видит, что вас нет вы подвесились где-то там скорее всего закрылись от нее от страха по девятке мечей, по правосудию да? натворили, кто-то из вас что-то натворил серьезное может быть не такое серьезное она не знает, что с вами сейчас происходит вы закрылись и она от вас естественно ну, не то чтобы закрылась но я не вижу тут в прошлом чтобы у вас была счастливая love Story. Вы, вы меня поняли но так как она у вас для вас императрица и есть все-таки это десятка пентаклей То в будущем от вашего активного действия А что такое активное действие? У каждого это свое Допустим, вы нашли сейчас себя в ситуации Что вы только встречаетесь да, И в какой-то момент встал вопрос А что дальше? Девушка поставила такой вопрос Поговорите с ней, что дальше? Она ждет этого ответа или допустим вы буша и жена и давно женаты к примеру да и у вас вышел какой-то скандал ну скандалы бывают у всех дело житейское судя по пятерке жезлов. ну я сразу говорю карты вот я понимаю тут был скандал с императрицей императрица это кто главная женщина еще это бывает как женат, ну женатый мужчина а это его жена да вот тут и такой вариант есть у вас был скандал и вы, допустим, ушли к маме, к бабушке, не знаю, куда угодно, к сестре Или она ушла от вас Ведь все можно вернуть, все можно сделать Было бы желание, но желания это у вас не было до этого Вот он, подвешен, то не было А почему не было? Объясняю почему Потому что девятками очень страшно Но скандалить было не страшно, да? А уйти страшно, ну, как-то, вернее, вернуться страшно. Вот подумайте, что для вас дороже: взаимодействие все-таки, да, начать и выстроить эти отношения, вернуть, возможно, кому-то, либо оставаться в этой девятке мечей, так как она возле правосудия, вам этого не избежать. И первая девушка не пойдет на примирение, если мы говорим о примирении, да. Если у вас не настолько все серьезно, если вы просто Человек, который любит флирт и дальше флирта у вас не идет То, конечно, здесь вообще нет смысла смотреть этот расклад Потому что расклад-то серьезный Он на тему, чего она от вас ожидает Но если вам дорогая эта женщина, то она вас, от вас ожидает поступка, да Она ожидает, во-первых, изобильная любовной сцены, судя по этой карте она ожидает, что вы будете ласковы к ней. Она не ожидает больше от вас никаких уколов. Уколы могут быть разные. Она ожидает, что вы будете тратить на нее деньги, потому что это десятка пентаклей. Пентакли – это всегда у нас ценности, вплоть до материальных ценностей. У каждого свой случай, но я, я постаралась их всех здесь учесть. Что дальше еще могу добавить к этой ситуации? Рыцарь мечей, она ожидает, что вы будете рыцарем активных действий То есть не будете в сторонке сидеть, наблюдать Иногда позванивать, писать, допустим Спрашивать, как дела А реально, вот, допустим, вы хотите ее добиться Ее расположение Либо вы заметили, что она нравится еще кому-то Завоете эту женщину она, этого, она ждет от вас этого Смотрите, две пятерочки мечей Говорит о том, что она очень не хочет, чтобы пятерка мечей повторилась Пятерка мечей, напомню, если вы забыли, перемотайте начало видео Это ваши нечестные какие-то поступки, хитрые поступки, манипулятивные Вот она этого, ну вы поняли, рыцарь мечей, она не, она не ждет больше от вас этого Если это повторится, то вот рядышком карта выпала, пятерка пентаклей а, любители и профессиональные тарологи называют это карта бомжа Что такое пятерка пентаклей? Это значит, что все, конец кранты Если повторится пятерка мечей, вот это вот Ну вы поняли, рядом выш, вышло, да? То будет пятерка пентаклей то Вы для нее просто обесценитесь, она перестанет вас замечать Почему? Да потому что она себя любит и ценит по десятке пентаклей. И она не понимает, а в чем, собственно, дело. Ну, вы поняли. Почему у вас а, имеется какая-то такая странная позиция к ней, что по вот этой двоечке пентаклей, да, опять-таки пентаклей, что вы не можете сделать какой-то выбор там достаточно долго по подвешенному, либо у вас... Почему-то никогда на нее нет денег, либо у вас нет на нее времени. Пентакли – это, может быть, опять-таки, время, и деньги, и, не знаю, там, внимания не хватает на нее. Ну, понять, что женщина вообще-то внимание ждет. Если говорить о ней, она вам это внимание дает. Я это здесь вижу Знаете почему? Потому что в итоге-то знаете, что будет? Вот если вы вот это сейчас все учтете И поймете, что вы сами хотите выстроить эти отношения Не карты хотят, карты вам только показывают А я их всего лишь прочла Сейчас на Ленорман посмотрю Каких же действий она ждет от вас? Подумали, каждая своей о, карта сама вылетела. Смотрите, вот каких действий она ждет. Карта женщины, полуобнаженной. Я думаю, каждый, кто смотрит меня сейчас, понимает, да, каких действий. Нежности, ласки, ухаживания, романтики. Самое главное, чтобы мужчина наконец увидел, какое сокровище он держит в своем сердце. И, пожалуйста, не раньте это сердце. Оно ведь такое красивое здесь. А наоборот, смотрите, пришло время, карта коса. Я думаю, это лучший мотиватор для каждого из вас. Я была рада помочь. Я была рада, чтобы вы увидели не просто себя со стороны, а насколько может быть гармоничным и успешным ваш союз по карте Сад Ленорман? Еще хочу сказать, что красота в сочетании с мудростью и нежностью какой-то женщины, которую я сейчас смотрела для вас, встречается крайне редко. И нельзя быть жестокими с такими людьми. Нельзя. Потому что... Тем самым разрушается основа бытия, основа этого мира. Вот вы подумайте, молодой человек, ну не важно, сколько вам лет, если бы ваша мама, которая вас родила, воспитала, была сурова к вам, я не знаю вашу маму, но я уверена, что вы с ней испытали блаженство, будучи мальчиком. Вот то же самое испытывает рядом с вами ваша девочка, которая вас любит и хочет. По той карте, которая только что вышла. Ну что ж, подписываемся на и комментарии делаем, делимся вашими историями, вашими какими-то сумасшедшими перемирениями. Мне безумно интересно, как все это у вас проиграется. Я уверена, что у вас будет стопроцентный результат. Потому что если вы подписаны, поставили лайк, он у вас просто не может не быть. И еще хочу вам сказать, все всегда в отношениях зависит только от двоих людей. Не пускайте никого третьего в ваши отношения. И будет вам счастье. Пока.